Батьки нормально? Нормально все? А? Нормально, говорю, все? А, -а, -а. Рыбачишь? А -а -а. давай, рыбач. Клюет хоть? Ага. -а -а.